Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду рассказывать вам про такую покупку из FixPrice. Так, немножко отсвечивает. В общем, это освежитель для полости рта. Комплекс натуральный пенный ополаскиватель биомед VitaFresh. Долго свежесть дыхания. Покупала я его за 77 рублей. Как поняли, он идет со вкусом цитрусовых, так, 250 мл здесь идет, что пишут комплекс натуральной пенный поласкивайте для полости рта, биомет, вита фреш, долгая свежесть дыхания. Длительное свежесть дыхания обеспечивает натуральный ментол, ароматы мандарины и цедры лимона, дарят душевное равновесие. Фермент бромилайн из экстракта ананаса обеспечивает расщепление белкового налета, экстракты подорожника и вести в березы оказывают противоспалительный эффект. Фактат кальция и мульти... Минеральный активный комплекс, включающий в себя цинк и магний, крепит и восстанавливает зубную эмаль. Клинически доказанное действие. Что хочу сказать. Честно, мне вообще он не понравился. Вообще никак. Потому что оно настолько горькое, просто... Это просто ужас, просто насколько оно горькое. В общем, капец просто какой-то... В общем, и такая горечь просто в рту после него, что мне потом пришлось бежать и несколько стаканов воды я после него выпила. Потому что это вообще, я не знаю, может быть, натуральные, настоящие поласкиватели или такие, либо что. В общем, мне не понравился. Пользоваться я им не буду, потому что реально противно. В общем, вот. Не знаю, там вот продаются другие поласкиватели я уже брала их, буду брать. Не знаю, вот решила этот попробовать, в общем расстроилась немножко, вот. Так что не знаю, смотрите сами брать или нет. Здесь, кстати, написано, что он не содержит спирта, вот. И в общем мне не понравилось. А брать не брать, если вы как-то вы горечь более-менее переносите, то попробуйте. Но я вот не могла. Даже вот, вообще, даже минуты прополскать, потому что было на самом деле противно. Вот. В общем, как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!